Добрый день, уважаемые коллеги. На связи Центр обучения компании Инфастрой. В версии 2.9 комплекса 0 вы сможете оформить сметный расчет в соответствии с методикой, утвержденной 421 приказом Минстроя. Эту выходную форму локальной сметы, рассчитанной базисно-индексным методом, вы найдете в окне Печать документов. В разделе Документы ЛС есть специальная папка, Приказ 421. Обратите внимание, при этом состав выходных форм, с которыми вы работали до сих пор, остался без изменений, а текст разработанный вами локальной сметы вы можете оформить как по новым, так и по прежним правилам. В этом видеоролике мы рассмотрим общую характеристику новой выходной формы. Она серьезно отличается от привычной нам формы 4 по 35 МДС. Вот так выглядит смета по 421 приказу. Подчеркну, что сейчас мы рассмотрим форму, предназначенную для оформления расчетов, выполненных базисно-индексным методом. И это указано в реквизитах документа. Обратите внимание, результат расчета сметы отображается в двух уровнях цен. Это в базисных ценах. Вот это расчет в текущих ценах. Итоги расчетов в шапке документа указываются в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой. А теперь перейдем к таблице. В методике введено новое понятие позиции сметы. К сожалению, четкого определения, что такое позиция в методике нет, но возможно в этом и нет необходимости. Итак, при работе с документом мы употребляем термины позиция и номер позиции. В отличие от строка и номер строки, как это было в форме 4. Рассмотрим некоторые варианты оформления позиций в смете. Как правило, в состав позиции включается расценка работа. Вот ее обоснование, шифр, наименование и измеритель. В графах 5 и 7 отображается объем работ. Стоимостные показатели указаны в графе 8. Это официальные данные единичной расценки на единицу измерения по оплате труда, по эксплуатации машин, по оплате труда машинистов и материальные затраты. В графе 10 это показатели на объем работы, то есть произведение значений в графе 8 на объем работы в графе 7. Для позиции с расценкой работой обязательно указывается величина затрат труда. В графе 5. Указана нормативная величина на единицу работы. В графе 7 расход на заданный объем. Далее в позиции идет строка «Итого по расценке», где отображается величина прямых затрат как сумма, оплаты труда, эксплуатации машин и материальных затрат. Расчет накладных расходов и сметной прибыли теперь всегда выполняется по видам работ. В составе позиции отображается фонд оплаты труда на объем работы. Далее указаны виды работ и нормативы в процентах, накладные расходы и сметная прибыль. В графе 10 указана их величина в денежном выражении. Расчет затрат по позиции завершен. Итог или всего по позиции отображается в графе 10, как сумма прямых затрат по расценке, накладные расходы и сметная прибыль. Мы рассмотрели пример позиции с закрытой расценкой. А если расценка открытая? Позиции с неучтенным материалом формируется несколько иначе. Сначала расценка работы с элементами прямых затрат и стоимостью на заданный объем. Далее отображается неучтенный ресурс, указанный в нормах Gessen. Как правило, такой ресурс указан в обобщенном виде. В обосновании ресурса указывается шифр раздела классификатора ресурсов, в 0 для таких обобщенных ресурсов мы еще добавляем аббревиатуру РП, ресурс по проектным данным. У такого ресурса нет цены, но есть нормативный расход на единицу и на заданный объем работы, графа 7. Итог по расценке получен. В графах 8 и 10 отображаются прямые затраты. Это мы знаем. При работе в аноль 0 с открытой расценкой вы обычно пользуетесь операцией заменить строку. И в смету вводите материал по проектным решениям, у которого есть и цена и конкретные характеристики. В составе позиции такой материал по проекту отображается после прямых затрат по расценке. Вот его полное обоснование и наименование по классификатору. В графе 5 отображается объем либо по проектным решениям, либо в соответствии с нормой расхода по ГЭСМ. В графе 7 отображается то же самое значение графа 8 содержит цену материала а графа 10 его стоимость на объем из графы 7 далее идет расчет накладных расходов и сметной прибыли в результате получаем всего по позиции в графе 10 сумма прямых затрат по расценке стоимость неучтенного материала накладные и прибыль еще один пример позиции с открытой расценкой в норме указано три неучтенных материала, а в позицию введено четыре конкретных материала в соответствии с проектными решениями. Стоимость позиции складывается из прямых затрат по расценке, стоимости всех четырех неучтенных материалов, накладных расходов и сметной прибыли. Обратите внимание, что для этой расценки Расход неучтенных материалов в обобщенной номенклатуре отсутствует. В графах 5 и 7 для них нет никаких значений. А для материалов, входящих в расчет стоимости позиции, объемы указаны в соответствии с проектными данными. Наличие расценки работы в составе позиции не обязательно. Как частный случай, строка со стоимостью материала может быть представлена и самостоятельной позицией. Вот расчет стоимости перевозки как отдельная позиция. Итог позиции повторяет итог по расценке. Обратите внимание, в каждой позиции присваивается порядковый номер в виде целого числа в позициях с открытой расценкой. Строкам с неучтенными материалами присваивается подчиненный номер, состоящий из номера позиции и порядкового номера в позиции. Это правило относится только к материалам, стоимость которых включена в итог позиции. Материалом в обобщенной номенклатуре номер не присваивается. Эти строки присутствуют для справки. Общая стоимость по смете – это сумма итогов всех позиций, и это отображается в концевике сметы. Обратите внимание, что расчет затрат по всем позициям в этой выходной форме выполняется в базисном уровне цен, и, конечно же, сметная стоимость сметы определена в базисных ценах. В концевике выполняется пересчет в текущий уровень цен единым индексом к строительно-монтажным работам. Структура и состав затрат, отображаемых в концевике, определены методическими указаниями. И сейчас такой концевик мы предлагаем для знакомства с выходной формой. По существующей ВА0 технологии обработки данных, результаты расчета концевика отображаются в графе 12. Сначала отображаются результаты в базисных ценах, а затем приводится расчет в текущих ценах. При необходимости вы можете сформировать свой концевик или дополнить предложенный для данной выходной формы необходимыми строками или начислениями. Мы дали общую характеристику новой выходной формы, предназначенной для оформления сметных расчетов в соответствии с требованиями методики, утвержденной приказом 421. Эта выходная форма, ориентирована на расчет сметы базисно-индексным методом, с пересчетом в текущие цены единым индексом XMR. Спасибо за внимание. С вами был Александр Курочкин.